Однушка на бытхе почти даром. Кто успеет? Всем привет! Ой, люблю я, хорошие предложения. А тем более на бытхе. Смотрите, значит, для ориентира. А, отель Гринхаус, Белый дворец, автобусная остановка, там мойка, за ней а, санаторий Метаург. Перешли курортный проспект 10 минут и вы на море. И давайте сейчас покажу, сколько нам двигаться до той самой квартиры, которая по цене подарок судьбы, как я люблю говорить. Значит, это мы едем по улице Дивноморская. Как видите, все ровненько, инфраструктура тут. широкие асфальтированные дороги даже в 4 ряда можно разъехаться видите вот с правой стороны у нас отделение сбербанка всякие салоны красоты а там пекарни и так далее так далее едем опустим нилу изземноморской 12 где я проживаю. Кстати, в моем доме есть двухкомнатная квартира. 56 метров за 7 миллионов в жилом состоянии. И есть свое парковочное место. Вот мы и приехали. Мужчину пропустим. Машину припаркуем. Итак, я припарковался. Вот такое окружение, слышен звон колоколов, продуктовый магазинчик закрылся, не выдержал конкуренции соседних магниты и пятерочки, которые находятся в одной минуте от этого места. Там же рынок, там же автобусная остановка. Короче, по инфраструктуре вообще не вижу смысла перечислять. Здесь все, абсолютно все, что вам потребуется для комфортного проживания и отдыха. Прямо в непосредственной близости. Квартиру будем смотреть вот в этой панельке. Она прямо в жилом, в хорошем состоянии. Сейчас вы в этом убедитесь. Кстати, дворик, обратите внимание, такой тупиковый, не проездной. Поэтому здесь всегда достаточно тихо, спокойно. Есть где припарковаться. Вот откуда едет Мерседес, там еще такой пятачок с парковками. Да вообще, на обычных нет проблем с парковкой. А здесь детская и спортивная площадки. Заходим в подъезд. Смотрите, он чистый. Сухой. Стоят цветы. Хороший вид из окна подъезда. Заходим в квартиру. Общая площадь 30 метров. Такая прихожая, вместительный шкаф, тумба для обуви. Это зал. Ну, как видите, действительно все в живом состоянии. Большой телевизор. Магнитофон, <смех> кондиционер, окна поменены. В общем, заходи и живи. Или сдавай в аренду. Совмещенный санузел. Само собой статус квартира. Все коммуникации центральные. И кухня хотел сказать совмещенная с гостиной <с�> стиральная машинка в общем все такое нормально прямо в состоянии повторюсь окна поменены вот так вот они открываются и вы любуетесь красивой сталинкой вот там видно церковь ну и все такое зеленое окна в тихую сторону если не учитывать звонка луколов. Для тех, кто не знаком с районом Бытха, посмотрите видео, почему я выбрал район Бытха. Ссылка выскочит в правом верхнем углу. Стоимость однушки 4 миллиона 100 тысяч. Это очень низкая цена, тем более для района Бытха. Не забудьте поставить лайк за хорошее предложение. Подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также советую подписаться в Инстаграм. Там тоже очень много вторичек. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.